Следующая остановка, арка южного входа. Все педали крутятся. Я такой брала, раз тут на прокат, у меня чуть ноги не отвалились. Тяжело крутить. Лучше пешком. Я уже время считала, пока кончится. Сколько? А я не помню. Что-то постучится, что-нибудь. есть. блин, блин, блин, блин, Остановка, театр сказок. Да я никогда не заходи. Остановка театр сказок. Следующая остановка «Хованский вход». Это Хованский ход. На реконструкции еще сколько сделано. Следующая остановка Шовка. два 2-3. Что? В 2-3. Да? Еще, да? Не один год. Но в центр уже красиво, конечно, стимулирует. Там делали 5 лет. Угу, да, ну фонтан впечатляет, дружку вот В этот цветок я не подошла, не Что этот... раньше было, это небо и земля, Счастливо. сейчас по золото не так. Сейчас, да. И золотой колос тоже сделали, совсем по-другому. Остановка, зеленый театр. Может, с нуля передел. Mm. Даже не реставрировали, не а да? там нечего рисовать. Все уже сгнило. Там Следующая остановка, павильон номер 20. Видите, все портаны, каменный цветок, все, коммуникация соединяем. Да, и представляю трудозатраты какие-то. И, и лебедей все там переделывают. А лебедей где? Где там каменный цветок, где-то, да? Не подошли еще туда, не смотрели на этот каменный цветок. На фонтанах. Все же дорожки. Это гранитная, да, без темы летали, поешь? Собянин. на прозвище дадут сказать. Ты уж давно так. Дали? Никак. Да. Собакин. Как собаки? Собакин? А почему так? Ну, потому что не, не и наши и вашим. А, вот так вот определение, да? да. Ну, у него должность такая. И, и, и себе, но ну, это вся плитка его уже. Ну, да, да. ну, как бы это не скрыть, это вся страна, наверное, знает. Это уже плитка переместилась даже в данный регион, в Московской области. Если здесь освоили по Московской области. То есть, здесь еще не все. Москва большая, да. Ну, пошли уже и в регионы. Вот я приехала в Серебряные пруды, это там ну, южная часть. Серебряный бар? Нет, Серебряные пруды называется. Это, юг, это между а, это Рязанью и Товой областями, Антонская. вот такой кусочек Молотые на юг. Все и к нам дошло. Тоже плитку. Сейчас благоустройство делает в центре, это плитка. Ну, они раньше с воробьем убраждовали, а теперь друзья. Нашли общий язык, да? Вот я с вами сижу, к нам Воробью приезжал в Серебряные пруды, и мы его принимали у нас в полготворе. Это год назад. И я с Абьянина возил. Возили, да. А мы с Абьянина знаем, по Тюмени. Ну, Тюмень вся его любит, потому что он этот город поднял, он в трущобах кто то должен, как Абрамович, вот, всю Чукотку померзнуть. Сейчас даже нет Савьянина в Тюмени, а его до сих пор все помнят. Если б не он вообще деревянная, плачущая Тюмень.